И всем привет! Добро пожаловать на наш канал Science TV! Вы совершали ли какие-то дела в прошлом и о которых вы сожалеете? Большинство молодых людей совершает множество ошибок, но это единственный путь обучения и развития для людей. Мы обучаемся от наших ошибок и благодаря этому мы становимся сильнее. От любых сложностей мы можем получить опыт, но хотелось бы также отметить о тех ошибках, которые совершают большинство молодых людей и в конечном счете сожалеют о них. Окей, okay, сейчас мы расскажем вам об этих нескольких ошибках и вашему вниманию пять ошибок, которых совершают молодые люди и о которых сожалеют в дальнейшем. Номер один. Они пытаются угодить каждому. Наверняка у каждого из вас есть кто-то из ваших одноклассников или коллег, кто вас, мягко скажем, не любит, или учительница, которая кричит на вас, придираясь ко всем вашим вещам. Вы тратите много энергии, пытаясь подружиться с теми, кто вам не подходит, просто ради того, чтобы угодить другим. Много молодых людей надеются стать друзьями с каждым встречным, одноклассником или другом босса. Хорошая идея, но это может обернуться в плохую сторону. Когда люди начинают постоянно менять свое окружение лишь для того, чтобы понравиться окружающим, то это начинает приводить к постоянным ссорам и разногласиям, потому что ваш круг общения постоянно меняется в совершенно разных направлениях, что приводит к недоверию к вам всех окружающих вас людей. Итак. Самое лучшее – это не изгибаться от одного человека к другому, пытаясь понравиться абсолютно всем. Это невозможно. Это, конечно, не означает, что вы должны находиться в одиночестве и отделяться от всех, кому вы не нравитесь. Но это означает, что вам следует общаться с теми, кто помогает вам стать лучше и чувствовать себя уверенно, а не с кем попало. Это самый лучший вариант. Номер два. Они не сохраняют деньги. Вы тратите все свои деньги, как только их получаете – или вы считаете, что их у вас бесконечное количество? Планируя цели для раннего ухода на пенсию, отдыха и на инвестиции, это самая хорошая идея, пока вы являетесь молодым. Потому что деньги обязательно помогут вам чувствовать себя уверенным в будущем. Хранение денег в банковском фонде. 69% молодежи, достигших 18 лет до возраста 29 лет, Вообще не имеет у себя никаких накоплений. Лучше сохранить их сейчас и начать инвестировать, чтобы обеспечивать себе благополучное финансовое будущее. Ну или хотя бы хорошая идея для начинающих. Начать откладывать определенную часть денег в свою копилку. И вам ни в коем случае не стоит брать оттуда денег для покупки тех вещей, которые не способны дать вам долгосрочную пользу. Номер три: Трата своих денег для того, чтобы понравиться окружающим. Вы знаете, какие сейчас последние тренды или новые устройства? Это, по-вашему, нищета или роскошь? Покупали ли вы что-нибудь для ваших друзей, чтобы оказать на них впечатление или потому, что они вам по-настоящему нравятся? Это вполне нормально, получать для себя удовольствие время от времени. Так же долго, как и то, что мы должны управлять нашей финансовой структурой. Номер 4. Они полагаются, что все должно быть легким. Какие у вас цели и мечты? Достижение таких целей потребует от вас очень тяжелой работы и настойчивости. Многие молодые люди выполняют множество целей и становятся сильнее, но затем они сдаются перед трудностями, потому что они считали, что это окажется легче, и поэтому они не выкладывались на полную. Неудачи не означают, что вам следует сдаться. Вы можете обучиться над своими ошибками и попробовать снова, с каждым разом становясь сильнее и в итоге достичь своей цели. Ведь в начале своего пути вы проигрывали потому, что не были достаточно сильны для победы, и номер пять. Они не продолжают обучаться и развиваться. Выделяете ли вы определенное время для вашего развития ежедневно? Делаете ли вы хоть что-нибудь для того, чтобы улучшить свои качества, изучая что-то новое, читая интересную книгу или обучаясь новому навыку? Конечно, у нас нет бесконечного количества времени, но каждый день мы должны уделять время для нашего развития и роста. Ведь это делает нас сильнее и умнее с каждым днем. Читайте хотя бы один час в день и ваши действия окупятся за год. Допустим, вам нужно обучиться итальянскому. Изучайте новый язык каждый день, уделяя на это лишь полчаса или час. И вы увидите, как прекрасно вы можете и свободно общаться на итальянском языке через два года. Ваше будущее зависит только от вас самих, ведь благодаря вашим ежедневным усилиям сейчас вы можете без всяких проблем общаться на итальянском языке. Таким образом, вы способны стать мастером в любом деле, уделяя на нее лишь 1-3 часа в день, в течение 2-3 лет. Если не верите, то попробуйте сами, вы будете удивлены своим результатом. Итак, какие из этих ошибок вы не совершали? Поделитесь с нами с вашим мнением в комментариях снизу. Если вам понравилось это видео, то не забудьте нажать на кнопку лайк и поделитесь этим видео со своим другом. А также не забудьте подписаться, если этого до сих пор не сделано. Желаю вам осознанности в ваших действиях и бесконечного упорства. До следующих встреч. Всем пока.